вытягивалось, ну, да? Я же костоправ. Я знаю, что такое, как это работает. Ну и как ощущения? Хорошее ощущение. Мягко вытягивает, мягко вытягивает, да. за счет, наверное, конструкции вот резинки, на конструкции, да, да и перекладина дает. И нет вот этого, когда есть их жесткое, то -то, нет вот этого травматичности. А не получится. А лучше получится, получится, только надо наоборот перевернуть. А, да, вот так Вот одеваем Застегиваем, да, вот эту Вот так, друзья, на горе Бойко На ярмарке Мы ну занимаемся здоровительными практиками Да, вот Когда есть перекладина на шапке сверху То можно сразу работать Уже э, поднимаем ноги от земли Видите? Вот, вот да. мужчина практически ноги понял. Первый раз висить? Первый. Вот ну тогда надо потом. руками держаться еще за перекладе. Да. Да. Только держите за перекладину, просто пальцы плечи, просто дышите, дышите. Да. Вот так, друзья, оздоравливаемся. Вместе силы. Крым, гора бойка. Ну как ощущение? Пока не понял. Пока не пойду. А как это освобождается? Ну, а это уже платно.